Мы рядом с вами. Попробуем пересечься. Где встречаемся? Идите через заправочный отсек. Он выходит в ангар. Вас понял. Мы двое остались. А вот и наши друзья. Не мерзаться! Бомбами-липучками на радиоуправлении. И еще Один больше в него круче. Пою мать! Ося! Сюда. Вот твоя дверь. Иди вперед, я прикрою. Тихо. Лови мерзавца! Бомбами-липучками на радиоуправлении. И еще кое-что в него вкручено. Они наверху. Секунду. Рис, нам нужна помощь. Система повреждена, и мы не можем открыть дверь. Понял. Подождите. Парни к вам идет патруль. Еще приперлись. Продолжение Вас понял. Прибежали гады. Не знаю, как ты, а я бы уже слез с этой скалы. Одну минуту. Получилось. Ливк спускается. Прыгайте в него и езжайте к нам. Минуту. Я вам двери открою. Ты пока отдохни, а мной пообедают. Должно получиться. Главное, чтобы корабль там был. А задача-то была высадиться, взять Кейна и домой. Просто и весело. Если бы так. Хочется уже домой, в теплую постель, бухать с друзьями. И не говори. Сволочи! Как же я рад вас видеть! Были проблемы? Поцапались с местными, но ничего серьезного. Попали под огонь? Да ничего особенного. Корабль должен быть здесь. Шепард, открой дверь. Понял тебя? Почти открыто. Надеюсь, вы ни на кого не нарвались. Рад тебе видеть, дурон. Слава Богу! Ребят, вы бы меня хоть поберегли? Я ж корабль водить умею, в отличие от вас. Шу Идем в На этом и полетим. Ну или не полетим. ящеры! Изучение клопьева яда дало интересные результаты. Вам будет приятно узнать, что мы преобразовали его в аэрозоль, который действует даже на открытом воздухе. Через 20 минут газ разлагается, не оставляя никаких следов. И в помещении можно спокойно входить. Итак, нам удалось разработать идеальное биологическое оружие. Мендель Груман заплатит нам за это бешеные деньги. У парня серьезные проблемы. Еще пара секунд. Глазам своим не верю. Snake! Ты первый! Дурок, ты первый!